Привет, друзья! С вами проект «Мой формат». Андрей, я хотела почитать книгу на татарском языке, а мне дали на каком-то другом. Я не понимаю, что здесь написано. Посмотри. Алиса, ты просто взяла книгу, напечатанную до 1927 года. Тогда татары писали арабскими буквами, потом перешли на латинский шрифт. А после 1937 года стали писать кириллицы, как и сейчас. А как же люди учились во время таких перемен? Им было непросто, но тогда и образование, и наука развивались. Давай об этом и поговорим. Давай. С начала 19 века в Казани работал один из 12 университетов Российской империи. Мировую известность получили химическая, математическая и лингвистическая казанские научные школы. После Октябрьской революции у представителей народов Поожья появилась возможность получить высшее образование. Мировая научная элита пополнилась выходцами из советской татарии, а Казань сохранила статус крупного научного центра Советского Союза. Главный революционер России Владимир Ленин сидел за парты Казанского университета всего три месяца. Потом его отчислили за участие в студенческой скотке. Зато после революции он разрешил посещать Университеты в качестве слушателей абсолютно всем. Посещать курсы могли все, кто достиг 16 лет. Аттестат об окончании средней школы не спрашивали и денег не брали. Первые подготовительные курсы возникли в Казанском университете в 1919 году. Они назывались рабочими факультетами, рабфаками. Уже через 10 лет в Казани работало 13 раб -факов. Количество вузов тоже увеличилось. В 1940 году в Татарии было 14 высших учебных заведений. Улицу Карла Маркса называют проспектом вузов. Здесь расположено больше десятка высших учебных заведений. Среди них институты сельскохозяйственной, педагогической, химико инженеров коммунального строительства. В высших учебных заведениях, техникумах и школах татары составляют половину учащихся. После революции 1917 года народам, которые жили в России, разрешили открывать школы с преподаванием на родном языке. В здании, в Медресе, в Новой Татарской Слободе, открылась татарская начальная школа. Школа была небольшой, два преподавателя и 50 учеников. Здесь обучали самому простому – писать, считать, читать. Подобные учебные заведения открывались по всем районам бывшей Казанской губернии. Занимательно проходит урок ботаники на родном языке в полной средней школе колхоза «Ударник» Чистопольского района. Число полных средних школ ежегодно увеличивается в колхозной деревне. Настоящее знание давала средняя школа, или, как ее тогда называли, школа второй ступени. Она появилась в 1919 году. Здесь обучались подростки от 13 до 17 лет. 1920 года началось активное строительство государственных школ. В 1926 году в ТССР насчитывалось уже более 2000 учебных заведений начального уровня. Половина из них были татар. В тот год 250 тысяч юных жителей советской татарии сели за парты. Через 15 лет их будет в два раза больше. Число школ в республике достигнет 3500. Здание Казанской гимназии номер три было построено в середине 19 века. Это было частное учебное заведение для девочек. После революции здесь разместилась средняя школа. Уже более 160 лет здесь соблюдают расписание уроков. Одним из учеников гимназии номер три был Николай Читаев. Сельский мальчишка учился только на отлично. В 1924 году он окончил Казанский университет. Уже через шесть лет Читаев получил звание профессора. Еще через два года Николай Читаев сам создает в Казани новый институт – авиационный. Этот ученый считается основателем Казанской научной школы теории устойчивости. В 30-е годы неграмотные взрослые тоже сели за школьные парты. Для них организовали YouthBest. Это курсы по ликвидации неграмотности. Как и в детских букварях, в нем были картинки. Карандаш читался рожкошью. Часто писали древесным углем. По-моему, выучить таблицу умножения проще, чем так писать. Учителей не хватало. Для них организовали свои специальные курсы. Общими усилиями безграмотность ликвидировали. Уже к концу 30-х годов 90% жителей республики умели читать и писать. С 1918 -го года... Старшим врачом первой советской больницы Казани работал Александр Вишневский, выпускник Казанского университета. Именно он создал знаменитую лечебную мазь, помогающую при ожогах. По этим ступеням поднимался медик Виктория Груздев. Он основал Казанскую научную школу акушерства и гинекологии. Профессор Груздев превратил простую клинику в настоящий научно-исследовательский центр. Говорят, что в своей работе он продвинулся на 100 лет вперед. Век назад он оперировал опухоли и успешно лечил бесплодие. Его книги используют для обучения до сих пор. В 1930 году на базе медицинского факультета Казанского университета создали отдельный институт для подготовки советских врачей и ученых. Казанский медицинский институт подготовил много специалистов которые по праву считается гордостью советской медицины. В доме музея Арбузовых все так же, как было при жизни академиков. Александр Арбузов жил здесь с супругой и тремя детьми. Кстати, старший сын Борис тоже стал академиком. Для ученых это почетное звание. Как для солдата стать генералом? В 1915 году Александр Арбузов изготовил первый отечественный аспирин. Он был изготовлен из местного сырья. Из-за войны в аптеках пропал немецкий аспирин. И Казань снабжала этим препаратом всю страну. Это медали и награды Александра Арбузова. Его дети тоже стали выдающимися химиками. Целая династия. Кстати, до революции этот дом принадлежал племяннице художника Ивана Шишкина. В рабочем кабинете Бориса Арбузова мы видим его рабочую тетрадь, а также фотоаппарат. Фотографии были его увлечением. В научной среде он был известен как химик-органик, а среди народа как депутат Верховного Совета СССР от Татарии. Результаты его научных трудов очень пригодились во время войны при изготовлении топлива для самолетов, взрывчатки и лекарств для госпиталей. Папиросница 20 века. Очень редкий экземпляр. Я знаю, что арбузовы состояли в обществе трезвости. И в их доме точно никто не курил. <звы> <звы> арбузовы еще очень любили пошутить. Глазные линзы, кстати, одной из первых в нашей стране изготовила дочь арбузова, Ирина. Ученые советской татарии совершали открытие мирового уровня. В 1944 году сотрудник Казанского университета Евгений Завойский открыл новое фундаментальное явление физики. Электронный парамагнитный резонанс нельзя увидеть, но можно исследовать и использовать. На сегодняшний день в Патерстане около 2000 школ и почти 30 высших учебных заведений. Татарстан занимает третье место в России по количеству студентов. И один из среди них учатся будущие великие ученые, которые проставят нашу страну. Пока! Пока.